Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам, как начать медитировать и делать это каждый день по 5 минут. Благодаря такой медитации ты натренируешь свою силу воли. Чем регулярнее и качественнее ты это будешь делать, тем более волевым человеком ты станешь. Этот метод я взяла из книги «Сила воли» Келли МакКонигалл. Итак, как же все-таки медитировать? Выбери удобное место и сядь, как тебе будет удобно. Либо ты можешь даже лечь. Засекай 5 минут на телефоне. Закрой глаза и начинай концентрироваться на своем дыхании. Старайся ни о чем не думать. Если возникают мысли, то отлавливай их и снова возвращайся к дыханию. Если сконцентрироваться становится тяжело и мысли постоянно появляются в твоей голове, то попробуй начать считать. То есть от одного до 6 на вдохе и от 1 до 6 на выдохе дышать можно как угодно но для интереса могу предложить делать йоговское дыхание то есть на вдохе ты поднимаешь сначала живот, а потом грудь, а на выдохе опускаешь сначала грудь, а потом живот. Вы, наверное, спросите, и как во время медитации тренируется сила воли? Да очень просто. В тот момент, когда вы концентрируетесь на дыхании и появляется какая-то мысль, вы ее отслеживаете, блокируете и вновь возвращаетесь к дыханию, именно в этот момент задействуется сила воли. И чем чаще вы это делаете, тем сильнее становятся волевые решения. Понимаю, что тяжело заниматься тем, что не приносит видимого результата и не приносит быстрых эффектов, но если бы это было так просто, то все бы уже давно медитировали и были бы гуру самосовершенства. Поэтому старайтесь, делайте и пусть медитация дастся вам очень легко.